Интропт. Интропт. Watch your step. interrupt Линч 5. Прэд. Интропт. В центре 3. Watch your step. Spread. Clear. Приготовились. Clear. Нашли огонь. Нашли огонь. Зашли в огонь. Сразу спред. Interrupt. Interrupt. Ломаем в три. 3 Подвинусь. Интеррупт. Интеррупт. Интеррупт. рнж спред, Новые столбы сейчас. Новые столбы. Байте. Рнжи, to... прекратите step? смещаться в центр вправо. Интеррупт. Интеррупт. Ин. Мини-файт. Чуть глубже, хелсайт. Интерруастеп. В центре ломаем рейнджи 2, там, где я стою. На 7 стаках заходим. Шли огонь. 3, 2, 1. Зашли и спред, зашли и спред. Хилпот и камни. Драй В трусах And. ломаем. В трусах ломаем в круг. Вышли в центр, РНЖ. Подстрахуйте череп, указ сейчас. Спред 2, спред 2 и байт столбы. Сразу столбы. Ждем столбы. Ранжи чистим там, где квален. Луна трусы. Луна трусы. Луна трусы. И сразу байт. Лупоты камни. Не умираем. Interrupt. Череповоз... На семи стаках заходим, нашли огонь. Clear. И сразу спред. Можно почиститься пораньше, чтобы спредом не ленкануться. Зашли Ренжи. Спирит квален. Спирит, Спирит квален. Спред, спред один, спрей один. Зуба, зуба, зуба, зуба. Спред один. И новые столбы. Чистимся, отходим. Чистимся, отходим. Step? Каст. Интрап. Поснуть, спринт, темп под Поставь. Надо ХП равнять. У черепа 8 In. Рандж фай, интерпт. Итруп. Сейчас готовьтесь. Будет сразу лед и спред. Скидываем стаки. Спред три, два, чек хп, сейчас дебаф продамажит. Спред. Interrupt. Your step? Держим 10. Хейра, держим Хейра. Чистимся. Прожаться что-нибудь. няшный подъем дашь. Викторан, пяй кинь кому-нибудь быстрее. 8. Нельзя в духе кидать Сейчас новые step? столбы. Ранжовый продаем, милишный сокаем под куполом Мардера, и Керезки нажмет откат времени. Нажимай сейчас уже, нажимай, нажимай, дамажи, дамажит трейд больно. Ранжовый продаем, Миктран, продаем.